Ставил Серега капканы только газохваты А тут бас, блять, и мысли в голову ударила, что надо, надо кпхами запастись и в ящики поставить. Смотрите вот как мы идем. 20 капканов хочу поставить в ящики. 24. Чтобы, чтобы их поставить, на участке 5 километров надо заносить 2-3 дня. Поэтому не майтесь дурью. Если КП, то ставьте без ящиков Потому что тяжело Будем снимать по ходу действий Очень хорошо нагрузились Еще осталось 5 ящиков дом. 19 ящиков мы взяли на двоих Так вот у меня поняга от рюкзака. Пошло 8 ящиков на нее. И уже еле иду. Еще надо заносить капканы приманку. Закон, конечно, есть закон. Его надо чтить. Но не всегда в нашей стране законы разумно принимаются. Ну, так вот мучаемся. Если у кого, конечно, есть техника, из техники расставлять капкан отсюда, это, наверное, нормально. А на себе очень тяжело. Так, установили первый ящик. Здесь у меня стояли ногозахваты. Вот так вот его приколотили. Два маленьких жердя к дереву, на них поставили ящик и закрепили его алюминиевой проволокой четверкой, подставили вот сюда жертв в эту щель между капканами и деревом и так вот он будет стоять. капканом бы занесу позднее, привязывать его буду куда-нибудь сюда за сюда на газохват еще раз напомню были, чтобы куница висела свободно мыши чтобы до нее не добрались когда капкан кпх срабатывает он должен выкидывать из ящика зверя она должна повисать ладно мужики движемся дальше Хочу спросить мнение опытных специалистов такие есть на моем канале. Фанера не гниющая, будет ли ее куница бояться? Но я ее залью селедочным рассолом по совету Павла. Павел, привет, если смотришь. Давно на связь не выходил что-то, как жизнь? какого у нас числа шестое или пятое шестое. шестое что у нас шестое число не морозит тепло она еще Вы... вылинила куница не выленила хер его знает Время. так то уже должна бы пора бы стягиваем проволокой Вот ящик стоял Держится нормально сейчас Рубану жердь Доставь эту, что из Это Не упадет на гопан? Нет? Я сейчас пихнем сырое дерево не рубим когда есть возможность срубить сухое Давай. 시청해주셔서 감사합니다. И вот так, для маскировки. Опелей. А? Опелей. На. Продолжаем установку ящиков. В данном случае приняли вот такое решение. В старой сосны на два сучка. Подвесили ящик. Убежек. Здесь приколотились жертв для того, чтобы подвешивать капкан, чтобы куница, когда попадется, вылетела и висела свободно. Вот такое решение, чтобы мыши ее не потрепали. Здесь подвешивали пленку, как привлекающий фактор. Шуршит она на морозе, далеко ее слышно. Куницы проверяют такие места. Так, вот еще ящик, так вот мы между двух деревьев засандалили. Ругал я ящики-то, а так-то удобно их ставить а быстро получается. Не надо ни крышу колотить, ничего. Все просто привязал на проволоку. Там капкан туда поставил и все. Зря, наверное, ругал я ящики. Ставить удобно. Колотить долго и тащить неудобно, а все остальное нормально. Посмотрим, как работать будут. Такие вот бутерброды используем на охоте. Грудинка с хлебом. Ребят, закончили установку ящиков Последний вон ящик здесь поставили Сейчас буду Устанавливать капканы Закладывать приманку Хочу ящики облить рассолом селедки Ну и там есть у меня еще кое кая Кое-какое кое зелье Для полива ящиков Вот так вот Не знаю, высоко ставлю, не высоко я думаю, что зверь должен, все равно снегу будет еще с полметра. Зверь должен учуять. Здесь у меня хорошее, ловчее место. Здесь стоял у меня нагозахват. Ну, надо потихоньку уходить от них. Закон того требует. Ладно. находим сейчас с Олегом на трассу. Не на трассу, здесь дорога, грунтовка. Ходят лесовозы. Возможно, подвезут. Давайте смотрите канал. Поддерживайте. Всем удачи, всем пока. Привет, любители капканного лова. Сегодня второй день установки капканов. Ставим проходные капканы в ящик. Сегодня буду использовать капканы КП-120 от тропы 43. КПЯ и КП-120 для ящика от, от Березовского завода СУАЗ описание в описании будет ссылка на данную продукцию на продукцию тропы из завода СУАЗ. Значит, установил я сегодня первый капкан в ящик. Здесь у нас в данном случае КПХ 120 от Кировского завода на приманку тухлый лещ. Здесь у меня стоял несколько лет на газохват но пришло время менять на газохваты на проходные капканы так вот все замаскировал сделал сбежек если конечно мне не понравится ловля проходными капканами то я очень быстро вернусь К на У меня здесь ничего не поменялось можно подвешивать приманку и продолжать ловить многозахватами. захватами. Но я думаю, что все-таки один раз нужно очень хорошо потрудиться, занести ящики в лес, и все будет здорово. Единственное, напрягает меня, что приманку будут мыши съедать в некоторых местах. Да, нам вот, в таких вот местах мышей очень много. Выворотней... Завалы. Тут мышь просто в огромном изобилии. Данное место у меня пользуется хорошим спросом, хорошей славой. Здесь поймано много куниц. Совсем рядом поселок, буквально километр. И тут вот такое место. Очень хорошее норка здесь ловилась, и хори, и куницы наверное штук 5 или 6 за всю историю лова здесь поймал. Как-то так. Еще раз напомню, что опыта ловли гуманными капканами у меня нет. Может быть делаю что-то не так. Рекомендуйте, советуйте. Критику воспринимаю очень хорошо, адекватно только нормальную критику без мата вот как то так ребят потом еще здесь все залью рассолом селедки будем в общем ловить зверя иду дальше, дальше буду показывать как буду ставить березовские капканы я их оставляю на дальнюю часть пути так как они немного полегче чем кпх по мере продвижения по пути буду разгружаться там у меня стоят 4 ящика еще нужно нужно еще 5 ящиков установить один у меня еще на поняге висит приманка у меня очень сильная нагрузился иду один поэтому вот так ладно идем дальше так ребят устанавливаем кп 120 для ящика от завода вас Капкан работает в одну сторону. Я уже показывал в предыдущих обзорах. Работает в одну сторону. Одна пружина у него, но я считаю, что этого достаточно. Расположим вот этого леща. Все, им тут смажем немножко. Вонючий он у нас лещик. Лещем этим все тут смажем. Так, значит. Капкан. На нем нет предохранителей, поэтому аккуратнее при использовании. Так вот туда леща кладем. Капканы я оснастил цепью. Может кто скажет, что что-то делаю неправильно. Извините, впервые у меня такое. Так вот капканчик будет стоять, я сейчас сверху замаскирую его веточками и ловыми. И так вот капкан будет стоять работать. Рыба пахнет здорово. Я думаю, что запах распро... распространится далеко. Залью еще здесь все. Залью <coughs> солёным рассолом и пухлой змеей. Пухлую змею, больно уж норка хорошо лезет. Рядом речка, поэтому норки много. Залью, все тухло и змеей квашено. А у меня уже полторашки в бутылке, наверное, второй или третий год лежит, тухнет. Так, все будет здорово. Клапником пикту. Капканчик. Через два дня у нас обещают заморозки, снег. Поэтому, я думаю, пора уже выставлять капканы. Вот так вот, ребят. Идем дальше. Самой положительной чертой охотника является трудолюбие а самой отрицательной его жадность слова очень хорошего человека Геннадия Викторовича Соловьева из фильма Счастливые люди. А мы продолжаем вставить капканы, ребят. В данном случае КПЯ. Капкан КПЯ. Похож он очень на КП-120 только изготавливаться из проволоки которая тоньше диаметром и работает в одну сторону в одну сторону проход у него капкан кпя такой вот капканчик здесь ручеек тоже у меня хорошее ловчее место ловится куничка здесь регулярно Каждый год беру здесь. В прошлый год взял куницу и норку. Кругом кричат сойки, чиркают сороки. Мы идем дальше. шуя леща, ребят раскидываем в округе выставляем о себе информацию для куницы смазываем все с бежек вокруг все промазал раскидываем леща туда Ящик. Будем устанавливать капкам. Многие меня поругают, что не использую предохранителя. Да, не использую. Потому что тороплюсь. Много капканов еще надо поставить. Можно, конечно, пальчиков лишиться. Что делать? привязываю на вязальную проволоку, как обычно вязываю его повыше. Еще один капкан готов Так, граждане охотники Отчет О сегодняшнем дне Установил, значит я сегодня 22 капкана Что-то Забыл, что у меня 24 ящика Еще надо будет добавлять Пару капканов так, в общем, установил 22 капкана Сегодня подмерзает Наверное, уже погода встанет на свои рельсы Ноябрь месяц, у нас все тепло Завтра планируем выход с ночевкой Будем уже устанавливать капканы, рубить путик с Олегом вдвоем Как-то так Сказать больше нечего. Всем удачи, всем пока. Ни пуха, ни пера.